Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем серию видеоуроков, посвященную изучению документа оборота для ведения учета необоротных активов и малоценных быстро изнашивающихся предметов. Для обеспечения учета необоротных активов и МБП в конфигурации бухгалтерии для Украины» редакция 1.2 предусмотрены три подсистемы – основные средства, Малоценные активы и нематериальные активы, каждая из которых обеспечивает реализацию полного жизненного цикла входящих в нее активов от приобретения до выбытия. Во всех подсистемах организован собственный документооборот с учетом особенностей активов. Общим является принцип организации документооборота в каждой из подсистем, предусматривающий полный отказ от использования ручных операций, это связано с тем, что основная информация об объектах учета хранится в нескольких различных регистрах сведений, ручная корректировка которых либо затруднена, либо вообще невозможно. В процессе текущего видеоурока мы начнем изучение подсистемы «Основные средства», документооборот которой прекрасно представлен на закладке ОС в панели функций. Нетрудно заметить, что закладка ОС в свою очередь содержит две закладки, собственно, основные средства ОС и малоценные активы. Закладка малоценные активы предназначена для работы с объектами, обеспечивающими количественный учет малоценных активов, а закладка ОС для учета основных средств и других необоротных активов, которые учитываются на субсчетах 11 счета по объектам. До введения основных средств в эксплуатацию ведется учет капитальных инвестиций. Для учета капитальных инвестиций в типовой конфигурации применяются два термина и два варианта учета. Первый это учет ТМЦ, которые приобретаются с целью использования в качестве основных средств. Такие капитальные инвестиции называют оборудованием. И второе – учет затрат на изготовление, монтаж и модернизацию основных средств и других необоротных материальных активов. Такой учет ведется в разрезе объектов строительства и статей затрат только в суммовом выражении. Объектом строительства считается любой будущий объект, который требует дополнительного монтажа силами собственного предприятия или стороннего подрядчика, а также возможных разнообразных дополнительных затрат на услуги сторонних организаций. Объекты, имеющие статус оборудования, регистрируются в справочнике номенклатура, а объекты строительства имеют свой отдельный справочник «Объекты строительства». Подробнее со структурой этого справочника мы познакомимся на практическом примере, который будет рассмотрен на этом видеоуроке. Тема урока – учет капитальных инвестиций. Жизнь любого необоротного актива предприятия начинается с приобретения. Приобретение оформляется документом поступления товаров и услуг. Добавим новый документ и в первую очередь выбираем операцию документа. В данном случае мы должны сделать выбор. Если мы приобретаем оборудование, мы выбираем операцию оборудования. Если предполагается формирование объекта строительства, соответственно, мы выбираем пункт объекта строительства. Для начала давайте приобретем оборудование. В форме документа появляется и становится активная закладка оборудования. Заполняем реквизиты документа. В первую очередь мы выбираем контрагента, у которого приобретаем необходимое нам оборудование. Пусть в нашем тестовом примере это будет европостач. При выборе контрагента автоматически подставляется его основной договор. Сразу же определим склад на который поступит наше оборудование. Пусть это будет главный склад. И перейдем на табличную часть оборудования. Добавим строку табличной части и переходим в справочник номенклатуры. Откроем папку, в которой сгруппировано приобретаемое нами оборудование «Устаткувание». И отметим, что если мы приобретаем оборудование, которое ранее уже приобреталось, мы можем выбрать позицию с этим оборудованием для нового документа. В противном случае нужно создать новую позицию. Мы же с вами для тестового примера используем существующую позицию станок для фигурного плетения и подставим это значение в строку документа. Определим количество. Для основных средств это всегда единица. Цену приобретения 50 тысяч гривен. Сумма рассчитывается автоматически. Теперь давайте развернем форму документа на весь экран и обратим внимание, что автоматически подставлена ставка НДС, рассчитана сумма НДС, подставлен счет учета 1521 и налоговое назначение облагаемая НДС. Проверим на закладке счета учета расчетов подставленные по умолчанию счета учетов расчета с контрагентами и по НДС, и проведем документ. В результате проведения документа формируются проводки по взаиморасчетам с контрагентом и по НДС, и самое главное, по оприходованию на счет 15.2.1 станка фигурного плетения на главный склад. Закроем окно результатов проведения и Документ. На следующем уроке мы введем приобретенный нами станок в эксплуатацию, а сейчас перейдем к работе с объектами строительства. Создаем новый документ поступления товаров и услуг с операцией объекты строительства. Выберем того же контрагента, что и в предыдущем документе «Европостача». И обратим внимание на то, что при выборе операции объекты строительства у нас появилась соответствующая закладка "Объекты строительства". В табличной части, которая расположена на этой закладке, добавляем новую строку. У нас появляется возможность выбора объекта строительства. Перечень объектов строительства содержится в справочнике "Объекты строительства". Кроме наименования, элемент справочника содержит реквизит. Налоговое назначение НДС, которое должно совпадать с налоговым назначением будущего основного средства. Налоговое назначение определяет право на налоговый кредит по НДС при покупке и накоплении затрат. Налоговое назначение устанавливается исходя из целевого назначения объекта, в каких видах деятельности с точки зрения обложения НДС он будет использоваться. Давайте создадим новый объект строительства. Нажимаем кнопку «Добавить». Вводим наименование. Допустим, мы приобретаем какой-либо недостроенный павильон. Определим налоговое назначение объекта строительства, которое выбирается из соответствующего справочника, облагаемого НДС, и запишем элемент. Прежде чем использовать созданный нами объект строительства в табличной части документа, Нажмем на кнопку «Перейти» в панели инструментов справочника и перейдем к важному объекту учета капитальных инвестиций – «Объекты строительства организации». Это регистр сведений, который содержит информацию о счетах учета и счете НДС объектов строительства, который автоматически подставляется в документ при выборе объекта. Если мы снимем установленный отбор, нажав на кнопочку отключения отбора», мы увидим все существующие на данный момент записи регистра сведений. Алгоритм программы настроен таким образом, что если у текущего объекта строительства нет собственной записи в регистре сведений, будет использована запись с пустым значением объекта строительства. И в строку документа будут подставлены счет учета 15.22 и счет НДС 64.32. Если у какого-либо объекта строительства счета, учета и НДС отличаются от стандартных, для таких объектов нужно создать собственную запись в регистр. В связи с тем, что нас вполне устраивает счет 1522 в качестве счета учета и счет НДС 6432, мы не будем создавать отдельную запись регистра по нашему объекту строительства, закроем регистр и выберем недостроенный павильон, в строку табличной части. Убедимся в том, что счет учета 1522 подставлен в реквизит строки документа, так же, как и налоговое назначение НДС. Теперь определим статью затрат, на которые будут отнесены затраты на приобретение недостроенного павильона. В справочнике статьи затрат демонстрационной базы затраты по объектам строительства находятся в группе объекты строительства. Мы можем выбрать либо одну из уже существующих статей затрат, если у нас нет необходимости в получении детальной информации по затратам на монтаж и модернизацию объектов строительства. А можем создать новую статью затрат, что мы сейчас и сделаем. Добавляем новый элемент справочника. Вводим наименование статьи затрат приобретения павильона. Здесь же определяем вид затрат, прочее, счет 8 класса, 84, инчие операционные вытраты и статью декларации о прибыли. Не враховывается при заполнении декларации. Записываем статью затрат и выбираем в строку документа. В реквизит суммы ⁇ Введем стоимость объекта, значение которой зависит от значения флага ⁇ Сумма включает НДС ⁇ в окне установки цен и валюты. Если флаг установлен, нам необходимо вводить сумму, которая включает НДС. Если флаг не установлен, соответственно, сумму без НДС. Закроем окно цен и введем сумму с НДС. Например, 500 тысяч гривен. Устанавливаем ставку НДС 20%. При установке ставки сумма по строке пересчитывается с учетом настроек документа. Перейдем на закладку «Счета учета расчетов», в которой счета учета уже установлены в соответствии с настройками системы, и при необходимости мы можем изменить значение счетов. У нас такой необходимости нет. Счета соответствуют требованиям учета, Поэтому нам остается провести документ и ознакомиться с результатами проведения. Документ поступления товаров и услуг с операцией объекты строительства» формирует бухгалтерские проводки по оприходованию на счет 15.2.2 «Изготовление и амортизация основных средств» объекта строительства «Недостроенный павильон» со статьей «Затрат приобретения павильона», «Корреспонденция со счетом взаиморасчета с поставщиками» а также проводку по НДС. Документ также формирует движение по регистру ожидаемые подтвержденные НДС приобретений и по регистру приобретения налоговый учет. Закроем окно результатов проведения документа и сам документ. Теперь в дальнейшем, вплоть до ввода объектов строительства в эксплуатацию, мы можем накапливать затраты на их дальнейшую комплектацию и модернизацию в разрезе различных статей затрат как материальных, так и нематериальных. Аналитика по статьям затрат является оборотной, то есть накопление затрат производится в разрезе статей, а списание общей суммы. Накопление материальных затрат может производиться документами передачи оборудования монтаж или требования накладная, нематериальные затраты, могут отражаться в системе, например, документом поступления товаров и услуг на закладке «Услуги». Создавать практические примеры с использованием всех этих документов в рамках нашего урока мы не будем. Давайте создадим еще один документ поступления товаров и услуг и отразим в нем затраты на услуги какого-либо контрагента по модернизации, созданного нами только что и отраженного в учете Объекта строительства – недостроенный павильон. Перейдем на закладку «Услуги», добавим строку в табличную часть и выберем услугу, затраты на которую войдут в стоимость нашего объекта строительства. Заходим в папку «Услуги» и отразим доставку павильона на место установки. Введем количество и цену доставки – При этом рассчитывается сумма доставки с учетом суммы НДС. И, наконец, выберем счет затрат 15.2.2. Изготовление и модернизация основных средств. Заполним значение аналитики счета. Субконта 1. Недостроенный павильон. Субконта 2. Статья затрат». Снова идем в папку «Объекты строительства». Создадим новый элемент справочника методом копирования. Выберем «Монтаж оборудования». Скопируем элемент и изменим его наименование. Доставка. Записываем элемент и выбираем его в реквизит документа. Налоговое назначение автоматически подставляется из справочника статьи «Затрат». Выбираем налоговое назначение НДС. Облагаем НДС. Проверяем счета учета расчетов. Обычно они устанавливаются корректно, если правильно настроена система. Вспомним о незаполненных реквизитах шапки документов. Выберем контрагента. Пусть будет тот же Европостач. Договор заполняется автоматически. А значение реквизита «Склад» в контексте данного документа, использующего только услуги, не имеет значения. Запишем и проведем документ. Посмотрим, что у нас с проводками документа. Как и следовало ожидать, в проводках отражено увеличение стоимости объекта строительства в «Недостроенный павильон» на сумму доставки оборудования без НДС 1666 гривен 67 копеек и проводка по НДС на сумму 333 гривны 33 копейки закроем окно результатов проведения документа закроем документ поступления товаров и услуг и для анализа результатов нашего урока откроем отчет оборотно-сальдовая ведомость по счету настроим реквизиты отчета во-первых, выберем период отчета сентябрь 2014 года, в котором формировались наши документы. Во-вторых, выберем счет 15.2.2. А также установим отбор по нашему объекту строительства. Для этого открываем окно настройки, переходим в окно отбора, устанавливаем флаг напротив объектов строительства. И выбираем из справочника недостроенный павильон. Формируем отчет. И получаем информацию о том, что в сентябре месяце на счет 15-2-2 поступила сумма 418 333 гривны и 34 копейки. Эта сумма приобретения недостроенного павильона 416 666 гривен 67 копеек плюс... Доставка оборудования на сумму 1666 гривен 67 копеек. Если мы воспользуемся возможностями отчета и откроем расшифровку, то можем получить информацию, закрыв предварительное окно настроек, о том, какими документами были сформированы эти движения. В открывающемся при использовании расшифровки дополнительном отчете карточка счета 15-22 за сентябрь месяц мы видим, что были сформированы и проведены два документа. Поступление товара и услуг от 3 сентября по приобретению павильона и документ поступления товара и услуг номер 3 от того же 3 сентября на доставку оборудования. Закроем отчеты и подведем итоги урока. Мы с вами рассмотрели основные принципы учета капитальных инвестиций. В конфигурации бухгалтерии для Украины редакция 1.2 для учета инвестиций предусмотрено два варианта учета. Первый – это учет оборудования, предназначенного для непосредственного ввода в эксплуатацию. Для учета оборудования используется количественный складской партионный учет на счетах 15.1, 15.2.1 и 15.3.1. Второй вариант – учет затрат на формирование стоимости будущих активов в процессе приобретения, изготовления, монтажа и модернизации объектов строительства, которые учитываются на счетах 15.1, 15.2.2 и 15.3.2. В процессе урока мы решили несколько практических задач по формированию объектов конфигурации, предназначенных для организации учета капитальных инвестиций. На следующем уроке мы познакомимся с новыми учетными механизмами, которые обеспечивают ввод и хранение информации об основных средствах и ведем созданные нами объекты инвестиций в эксплуатацию. До новых встреч!